Есть предложение по программе. Вот новый монолог обкатать на зрителей и все. Насколько новый? Ну на... вот. Настолько? Нет. Известовный не могу. Леша, не могу. в нем нет вообще никакой крамола. Ты сейчас в этом убедишься, потому что я тебе его прочитаю. Ну, ты ты Послушай Люди пород. ждут. Люди подождут. Он короткий. Слушай. Мне выжить без смеха, прям как без русского мата Мой отец ГГБшника, моя мать с автоматом мы мои дети солдаты карательных батальонов По а мои братья блестители наших темных районов Чувства юмора и нет, ведь так бы я давно смеялся Над жизненной ситуацией, в которую загнал Себя нет веревки, пусть тогда меня удушит галстук Поскорей бы умереть, ведь я живу Макали, на Галкин, мой Новый год, он снова гадкий уж Что принесет мне Санта, где подарки, может быть, жену? Если русский Дед Мороз, тогда он принесет войну Шутники и юмористы развалили нам страну Че смешно, сука? Че ты там услышал? Я че похож на клоуна? ну устал устал и вышел У нас учителя бывают, банчат с гашишем, А ты мне что то затираешь здесь про своего бывшего Голдоморист, я юморист Пошутил не так и ты попал в лист, Государева не милость хотя вроде бы и чистый Небо самолетом, а цензура для артиста Gold on my wrist, я yeah, юморист Пошутил мне, так и ты попал в лист, Государева не милость хотя вроде бы и чистый Небо самолетом, а цензура для артиста Бандиты не на геликах, на геликах с мигалкой Базарим языком гулага, воздухом со свалки Мы копим на кусок гранита из-под палки Собираем крошки, запивая в просроченном палпе Я устал на часах почти 7 вечера Пьем пиво с пацанами, это тайное вечере Я играю в гонки с мусорами, это все не вечно За это нож, печень, жизнь скоротечна гол я юморист, пошутил мне, так и ты попал. Блэк лист, Государева не милость, хоть я вроде бы чистый. Небо самолетом а цензуры для артиста. Гол я юморист, пошутил мне, так и ты попал. Блэк лист, Государева не милость, хоть я вроде бы чистый. Небо самолетом от а цензуры для артиста It's payday, fellas!